Привет, меня зовут Илья Гантверк. Под моими ногами слякоть, а в руках жалоба на неэффективное расходование средств в центре комплексного благоустройства. Собственно, этот самый центр и является одним из главных виновников того, что происходит с уборкой снега в этом году. Ведь именно в их полномочия и входит содержание и уборка улично дорожной сети Санкт-Петербурга. И, конечно, за проделанную работу сотрудников центра похвалить очень тяжело. И не мудрено, что там с самого утра проходят обыски, но сами чиновники, кажутся очень довольны сами собой. Ну а как иначе объяснить эту абсолютно возмутительную закупку почти на 35 миллионов рублей? Берут в аренду 25 служебных автомобилей. 25 автомобилей в такой тяжелый период, когда денег нет даже на уборку снега. Да, все верно. Получается, что эти ребята не могут выполнить возложенную на них работу, якобы из-за недостатка финансирования, но отказать себе в комфортном передвижении по городу выше их сил. Чтобы вы понимали, 35 миллионов – это 11% из всех средств, которые ведомство тратит на собственное содержание. Вторая после зарплат – статья расходов. Но и чиновников, конечно, понять можно. Пешком нынче передвигаться по городу очень опасно. Поэтому они подумали и решили, что снег убрать задача проблематичная. А вот потратить 35 миллионов на служебные автомобили, это пожалуйста. Кстати, интересно, что некоторые из автомобилей должны быть готовы для подачи круглый год. То есть даже во время официальных выходных. Но и здесь все понятно, ведь на рыбалку и на дачу тоже надо как-то доехать. Но самое интересное, это то, кто этими машинами будет пользоваться. Главой Центра комплексного благоустройства является давний соратник экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Беслан Сатуев. Они работали вместе и в Минтрансе, и в администрации Костромской области, и в Министерстве регионального развития. А когда Албин стал вице-губернатором Санкт-Петербурга, то Сатуев переехал сюда вместе с ним. Вот так и остался паразитировать на бюджетах, не способный даже убрать снег. Хотя в этом они очень друг на друга похожи. И кажется, что после Албина придется еще очень долго вычищать город от его жуликоватых коллег, которых великий строитель стадионов распустил, ну, словно метастазы. Подведем итог. Албинская свита потратит 35 миллионов, чтобы весь год ездить на дорогих машинах за наш же с вами счет. И ладно бы они убрали снег, но нет, денег-то не хватает, поэтому что-то одно. Или машины, или снег. И мы идем в муниципальные депутаты именно для того, чтобы приоритетом властей стали жители нашего города. И когда в сентябре мы обязательно станем властью, чиновники могут готовиться пересаживаться на метро. А вы регистрируйтесь на сайте умного голосования. Вместе мы будем бороться с несправедливостью и воровством.